Меня спросили, чем я могу поделиться по поводу принципов инвестирования. Здесь на самом деле такая больше на теоретическая часть, как мы подходим к сделкам. Когда мы выбираем, какой актив купить, конечно же, в, каждом, в каждой сделке да, должна быть идея драйвера. А, то есть нельзя просто покупать актив, там, который там, сильно упал, да или, например, там, выплачивает э, огромные огромные дивиденды, да, но при этом там, в компании все плохо, они выплачивают э, дивиденды не из денежного потока, да там берут кредит. Нужно посмотреть, что делают в компании на самом деле инсайдеры, те люди, которые а, филированы в компании, они работают в компании, либо родственники да, сотрудников, да, посмотреть, что они делают. Они там активно покупают или продают. Очень интересно... Можно узнать саму, саму цель. Да. Бывает, что инсайдеры немножко продают какое-то определенное, определенное количество акций, они продают, например, там, каждое лето перед отпуском, да, то есть это несущественная сумма. Но ясно одно, если инсайдер покупает акции своей компании, он а, нацелен только на одно на рост. А, умные деньги, которым. Публикуем практически каждый день в закрытом клубе инвесторов. Да, они нам дают общее понимание по рынку. Большие деньги там набирают позиции или потихонечку продают, как сейчас происходит. Нужно всегда посмотреть на технический анализ, какие точки входа. То есть, возможно, компания хорошая, да, но находится, например, возле линии сопротивления. То есть, ли, линия сопротивления, то, что находится у нас вверху, возможно, будет отбой, да, и компанию получится немножко подешевливать. И, то есть, технический анализ позволяет а, шлифовать точку входа и точку выхода. Нужно почитать новости по компании, что происходит с ней. Мы знаем, что у нас есть интересный золотодобычик Петропавловск. Вот и по фундаментальному анализу он реально очень дешевый. Однако в компании сейчас происходит внутрикорпоративный конфликт, и это как бы не в последнюю очередь сказывается на цене компании. Поэтому нужно понимать, там это сильно серьезно, или там ущерб наносится серьезно, или нет. Безусловно, это очень важный фактор. Посмотреть, какой внешнеполитический фон, потому что даже если компания хорошая, но у нас, например, жуткая неопределенность по выборам США, это, конечно, будет влиять на любую компанию, будь то там компания с первого, эшелона, из второго, из третьего. В любом случае, если рынок красный, да, и есть такая еще вещь, что по пятницам очень большие игроки любят выходить перед выходными или перед крупными праздниками. Поэтому. Это тоже позволяет получить точку входа, либо, например, точку выхода до этих моментов. Какие объемы в позиции по конкретным инструментам, какими объемы по рынке. То есть по последнему снижению видно, что панических объемов нету на продаж. И мы сейчас не видим особого снижения ниже там, 3000, 3000, 3100 по S&P 500. Это тоже достаточно важный фактор. Какие фундаментальные показатели? Конечно, мы пользуемся сервисами. И Сикинг Альфа, и Гуру Фокус, и другими сервисами. И смотрим, что у нас происходит конкретно в компании, какие показатели, какой долг, какая выручка, какая прибыль. И, безусловно, посмотреть, что у нас, какие цели по компании стоят, что думают по ним инвестиционные дома ведущие, ведущие аналитики. То есть, если мы пользуемся, например, брокером Interactive Brokers, можем зайти в компанию и посмотреть, там будет как раз цели по ним стоять. В принципе, IB показывает достаточно много показателей. Практически вот все, что я перечислил, там можно найти, в том числе по сделкам инсайдеров. И, наверное, такие принципы инвестирования, которые касаются не только принципов инвестирования, именно вот, здесь, наверное, такие инвестиционные и жизненные принципы, они вместе, и это позволяет получать хороший результат последние года. И, в принципе, такой шестилетний семилетний 7-летний опыт в финансах. Когда ты в некте вот, то и беспреспрессен, у тебя холодный рассудок, и ты, скорее всего, не, пропу не пропустишь хорошую точку входа. Соответственно, самый лучший вариант, когда вы на компанию смотрите со стороны, у вас нет в ней позиции, да, ни короткой, ни лонговой. И это действительно, наверное, для основы самое важное. Никогда не ждать круг круглых чисел. Сейчас уже это потихонечку сходит на нет, и сейчас, я думаю, даже если компания, например, движется там, к цели тысячам или мы можем взять, например, а -а, полиметал 2000, то есть это очень круглая цифра, если кто-то хочет фиксировать, соответственно, нужно фиксировать немножко раньше, на уровне 1950-1900, а -а, если вы смотрите в краткосрочный горизонт. И то же самое ждать, например, при покупке, если у нас там Лукойл э, уходит там четырьмя тысячам, да, то можно там купить по 4050. И как недавно состоялась сделка инсайдеры Фидуна, Рекперов, да, они купили там по 4200. То есть они не стали, не стали ждать каких-то там низких низких круглых чисел, да, и оформили сделку заранее. Никогда не трогать деньги с надежных инвестиций. Если у вас разные портфели, один портфель у вас инвестиционный, например, там фонда недвижимости или дивидендный портфель, да, и вы хотите с него деньги забрать на какую-то там спекуляцию, то этого точно не стоит делать. Больше потеряете и нарушите свои принципы инвестирования. Да, лучше упустить хорошую сделку, чем остаться со всякой компанией какого-нибудь четвертого, пятого эшелона. Какие компании есть и на российском рынке, и на американском рынке. Очень сложно определить, какие на самом деле новости в компании. То есть про крупную компанию достаточно много пишет, можно новости найти, то про мелкую компанию достаточно тяжело и мы совсем не знаем, что там происходит, и там очень-очень много манипуляций, хотя кажется, что компания дешевая, например, она там стоит меньше доллара, это может стоить 3, можно заработать практически там 300-400%, но я как бы вне таких позиций. Непредубежденность. Какое мнение уважаемых э, людей? То есть, э, окей, ты определил, все прошелся по своим принципам, посмотрел технические анализы, инсайдер, как двигают. Стоит также посмотреть, э, как действуют там другие люди, посовещаться, да, в том числе, там, например, я могу обратиться и к Вячеславу, и с Максимом, вместе можем поштурмить, да, и определить уже, будет у нас инвестиционная идея, либо нет. Покупать, когда льется кровь, и продавать, когда бьют победные трубы. То есть, когда у нас происходит эйфория, и кажется, вы в шаге от а, богатства, и завтра можно будет покупать а, квартиру или дом, да, то, я думаю, стоит посмотреть на сокращению то сокращению позиции. Вот. позиции. Ну и когда Shell у нас меньше 10 евро, тоже, думаю, льется кровь по нефтяникам. И покупка Shell выглядит достаточно интересно сейчас. Не бояться ошибок, а, они наш лучший, лучший друг и опыт, опыт других людей. И врагом становится только в том случае, если ты не будешь делать домашнюю работу и наступать на грабли там же трижды. Помогать тем, кто действительно в этом нуждается, сила в отдавании. Мы очень много говорим про экологичность и про благотворительность, в том числе в клубе. Вот. И просто по опыту, здесь благодаря, наверное, Максиму Петрову, я, по большей части, очень усиленно начал этим заниматься только там с 15 -го года. Поэтому тоже дает свой результат. И, конечно, здесь плюс в карму. Всегда должен быть кэш. Хорошие идеи возникают каждый год. Я реально просматривал там 15, 16, 17, 18, 19 года. То есть всегда возникают какие-то ситуации, какие-то нестандартные, которые никто не ждет. Если у вас нет кэша, вы просто не сможете купить выгодную компанию. Вот закрытый клуб инвесторов закинули видео, там как менялся портфель Баффета с годами. Ну, так у него практически всегда был кэш. То есть когда-то меньше, когда-то больше, когда там 8%, когда там 40%. Но кэш всегда есть. Не экономить на обучение, да, здесь мы перенимаем опыт других людей. Были у меня моменты в молодости, когда решил решил сэкономить, но в итоге все то обучение, которое проходило там за последние пять 8 лет, вот оно все окупалось, вот, окупалось лучше, наверное, чем венчурное инвестирование. Поэтому это тоже одна один из главных принципов. Нет никакого смысла входить на маленькие суммы. Если это меньше там, одного, меньше двух процентов, при этом учитывайте, что если это набор позиций, это нормально, либо это, если венчурная позиция, туда, конечно, нужно а, вложить и полпроцента, и один процент. Но держать какую-то хорошую компанию, по которой вы сделали расчет, посмотрели фундаментальные показатели, да, и инсайдеры покупают, и входить в нее там, на один-два процента никакого смысла нет. Просто много времени потеряете на, на, на анализ, а результата будет никакого. Родные друзья должны видеть ваш эффект инвестиций. Условно здесь, наверное, принцип касается того, что вы должны не то что хвастаться, да, а просто делиться своим счастьем, да, делиться результатом, рассказывать людям, друзьям, близким, как нужно правильно инвестировать, не спекулировать, безусловно, распространять полезную информацию среди своих людей. Всегда делать только верной информации, не говорить никаких фраз, что там мне появился там, лишний миллион или у меня нет денег на это или на это. То есть всегда только верное мышление, верная аффирмация. Если удалось заработать очень много на агрессивной инвестиции, сделали там, не знаю, 200, 300, 400 процентов, и это именно было как спекуляция, да, либо инвестиционная идея была первоначально сейчас компания стоит очень дорого, то лучше вывести деньги за периметр, переложить в акцию, точнее, переложить какую-то облигацию, либо кэш-эквивалент, и какое-то время просто посидеть, подумать, чтобы не было лишней эйфории, вот, при этом фиксировать прибыль, безусловно, нужно, да, потому что... В России у нас ставка 4.25, в Америке сейчас 0, и S&P 500 дает средневидовую динамику там, порядка 12-14%, поэтому если зарабатывать больше в моменте 100-200-300%, то, конечно, лучше фиксировать позицию. И финальное решение только за тобой, неважно, кто тебе что говорит, всегда финальное решение ответственность только за тобой, потому что это твои деньги. Спекуляции, особенно с производными инструментами, фьючерсы, опционы, это не инвестиции, даже покупка индекса волатильности. недавно был вопрос, можно ли его купить, наращивать, да, он может показывать всплески, там, в течение года может быть 1, 2, 3 всплеска, может быть вообще ничего не быть, но долго держать такие инструменты нельзя, то есть с большей долей вероятности вы там деньги потеряете то есть это достаточно быстрый инструмент, вы работаете на профессиональном рынке, и там тоже очень большие деньги, они будут фиксировать позиции быстрее, чем вы. Не забывайте, что конец финансового года в США это на сентябрь. Если результат на счете устраивает, особенно это касается как раз спекулятивных позиций, можно сразу фиксировать 80-90%, да, переводить их в надежные инвестиции, либо просто потратить на себя, сделать себе приятку. Вы должны четко понимать, во что вы вкладываете деньги, даже если это сто процентов. То есть, когда у нас идет сигнал в проект 1 миллион за 8, мы четко говорим, что покупаем вот эту компанию, эту компанию, почему мы покупаем, что в компании происходит. И вы сами должны это осознавать. То есть, тупо вкладывать даже небольшие суммы не стоит. И если вы планируете в ближайшее время переехать, то есть вы сейчас живете в России, но планируете переехать, например, там, в Европу или там, Америку или там, другие страны, важная часть капитала, которая сейчас формируется, переводить валюту той страны, в которую ты планируешь там, в ближайшее время жить. Как-то странно зарабатывать на российских рублях и потом жить, соответственно, в европейской части. Между цифрами на экране и живым кэшем огромная разница, и следует привыкать и носить деньги а, с рынка и, возможно, перекладывать какие-то физические вещи, а, конечно, ставить себе цели и задачи, покупать и, а, возможно, обновлять машины, можно построить дом, можно купить физического золота, можно инвестировать и купить себе а, картину, фотографию либо колоду карт, да, то, что осязаемо. А, об этом прям пункте стоит реально задуматься. И последний пункт, не стоит идти вместе с толпой, то есть туда, куда идет толпа, там происходит затухающая свеча, и, скорее всего, выиграют только те, кто был в самом начале, кто самый быстрый, и там опять же, велик, шаг, велик шанс потерять свои денежные средства.